Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и проект «Идеальный маркетинг». Внимание, внимание, внимание! Всем, всем, всем! Старт проекта состоится завтра, 22 сентября, в 18.00 по Москве. У вас есть еще время, ребята, присоединиться, зарегистрироваться, пополнить свой кабинет и участвовать в старте, заработать себе на свою мечту. Регистрация довольно-таки простая, как у всех проектах. Единственное, что нужно подтвердить регистрацию через свою почту. В этом проекте регистрация, пополни, вернее, вывод денежных средств будет и перевод между партнерами будет в обязательном порядке с целью безопасности подтверждаться через вашу почту. Итак, вы подтвердили почту и авторизировались. Перед вами откроется вот такой кабинет. Здесь в первую очередь нужно а, заполнить, прописать, а, заполнить свой профиль. А, это ну, везде, а, во всех проектах а, точно так же. Укажите свой скайп, укажите страничку свою ВКонтакте, укажите свой номер телефона. Для чего? А для того, чтобы э, ваши партнеры имели связь с вами как со спонсором. А вот точно так, как я имею связь со своим спонсором. Я вижу логин спонсора, я вижу э, почту своего спонсора, я вижу э, скайп спонсора, я вижу, могу и написать и вконтакт, ей, э, э, и могу позвонить на телефон. А в этом же разделе вы загружаете свой аватар, и, и если вам не нравится ваш пароль от кабинета, вы всегда его можете поменять в этом разделе. Также в этом разделе у нас а, будем работать с двумя платежными системами. Это Perfect Money и Пайер кошелек. Пропишите, пожалуйста, когда будете прописывать, ребята, по, лучше 10 раз проверьте. И только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». Везде нажимаете. Точно так загрузили аватары, нажали «Сохранить». И точно так вот здесь в профиле. После того, когда все прописали, нажимаем кнопочку «Сохранить». Не забывайте об этом. Итак, следующий этап у нас раздел «Финансы». Что у нас будет в «Финансах»? Давайте посмотрим. В «Финансах» у нас будет... А, да, первое, что я хочу еще сказать, а, а заметить вам, а показать, это то, что у вас будет на главной странице а, в кабинете, будет отображаться основной баланс, накопительный баланс, ваш а, логин будет и ваша почта. Указана, через какую почту вы провели регистрацию. А также здесь будут отображаться ваши финансы. Это баланс, а, на, какая сумма у вас м, находится в кабинете, а, накопительная. Сколько вы заработали и сколько вы вывели. А в этом м, с правой стороны в этих разделах у вас будет история пополнений. Здесь будут отображаться а, с какой платежной системой вы пополнили сумма, а, транзакция, ордер и дата, когда. Точно так и выплаты, когда у вас вы будете ставить на какую платежную систему, сумма, транзакция и статус одобрена или же стоит в ожидании. Здесь также будет указываться и пополнение. Пополнение у нас будет подключены «Perfect Money» и «Cass of Одобрение на подключение к проекту «Perfect» не дал, ребята. Поэтому можно пополнить с перфекта админа, вы можете всегда добавиться ко мне, я дам номер перфекта, вы переведете паэра, вернее, прошу прощения, паэра, и вы переведете паэр на пайер, а админ вам переведет на кабинет, естественно, укажите свой логин. Пополнение будет у нас с 50 рублей. Вот, и плюс будет подключена к Фрей. На кассе Фрей там можно будет пополнить с любой платежной системы, которая существует у нас в интернете. Плюс и, и, будет и Сбербанк. А, также вывод у нас, а, будете выбирать на какую платежную систему, это будет PerfectMoney и Pair кошелек будете с кабинета ставить в рублях, а на PerfectMoney будет приходить вам в долларах. А на пайер кошелек будет, конечно, приходить в рублях. А вывод у нас будет с 200 рублей регламент будет у нас 72 часа. Но ну, я не думаю, чтобы наш админ соблюдал этот регламент. Я думаю, что она будет выводить ежедневно. Это в ее интересах. Итак, следующий раздел – это перевод между партнерами. Можно будет переводить с одного рубля подтверждение обязательно через вашу почту. Вот здесь даже красным написано. Требуется Подтвер... подтверждение вашей почты. Вписывайте сумму, Вписываете логин, нажимаете «Проверить». Здесь красным выйдет логин, есть ли такой логин у нас в проекте или нет. И только тогда нажимаете кнопочку «Перевести». Затем заходите на свою почту и ищите письмо. Письмо может попасть в спам. Открываете это письмо и нажимаете на слово «Подтвердить». После того сайт перегрузится и вы окажетесь в вот таком кабинете. Но я вам всем советую зайти на почту и сразу же удалить это письмо. Так как это письмо приходит одноразовое. И чтобы вы не путались с этими письмами, советую сразу же зайти и удалить. Ну и следующий раздел здесь будет у нас подключать. Сейчас работают программисты, подключают там. Будет площадка, здесь будет покупка. Завтра... Как только программист все э, закончит, запишем ролик, я и Лена, и покажем, как нужно будет покупать э, э, столы. Раздел «Партнеры». В разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка. Вы ее всегда можете скопировать, нажать на кнопочку «Копировать», и она станет у вас в, э, в буфере. Итак, здесь у нас будут отображаться партнеры. Да, три, на три уровня в глубину. А, здесь всегда вы можете посмотреть, сколько у вас партнеров. У меня 13 человек в первой линии. А во второй линии у меня 15. И третья линия у меня 30. Ничего, хорошая структура. Вот. Ну и теперь давайте перейдем к маркетингу. Маркетинг у нас будет очень хороший, очень мне, очень нравится. Вы знаете что меня, что я очень привередливая, но маркетинг... Я такого еще не видела. Честно говорю, я уже более 10 лет в интернете, а маркетинг очень хороший, шикарный. И здесь настолько жирные, прям жирнючие, по 1000 рублей реферальные вознаграждения. И начинаются они сразу же со второго со стола. Итак, можно здесь, нет привязки к первому столу, можно старт делать с любого стола, можно заходить с первого стола, можно со второго, с третьего и так далее. Можно даже заходить с шестого. За 50 тысяч первого партнера пригласили, 50 на вывод второго партнера, 50 на вывод третьего. 50 на вывод. Это все только по желанию партнеру Я, например, буду покупать, заходить на сразу на два стола. Я буду покупать первый стол и второй стол. Вы видели у меня на балансе половиной тысячи. Я пополнила кабинет. Поэтому те ребята, которые присоединятся по моей ссылке, регистрируйтесь, добавляйтесь ко мне, есть чаты, есть чаты и в ВК, есть и официальные группы, есть и чаты и в Телеграме, есть и в Скайп чатом несколько, а поэтому проект будет очень шумный, очень доходный, Самое, самое, что это, ребята, это маркетинг. Маркетинг доходный. Давайте с вами будем разбирать. Итак, первый стол мы будем начинать с того, что вы зашли на полторы тысячи. Первый стол активировали. А первый партнер у вас на, на, дает это, будет идти в накопительный. С первого и со второго партнера. Вот здесь на каждом столе у вас будет первый и второй партнер давать накопление. Накопление, переход в следующий стол. А вот второй, вернее, это третий, прошу прощения, это третий партнер. А второй партнер вам будет приносить деньги на баланс для вывода. Любите своего второго партнера. Вот, итак. Как только становится к вам третий, второй партнер, вы получаете, возвращаете свои полторы тысячи на баланс для вывода. А дальше идут все ваши заработки. Первые и третий вам дают переход во второй стол за три тысячи. Итак, а здесь уже идут реферальные вознаграждения. Первый партнер становится, у вас идут накопительный. А второй партнер приходит сюда, становится, он дает вам тысячу рублей на баланс для вывода. Тысяча рублей идет спонсору и тысяча вышестоящему спонсору. А, а третий партнер, третий и а, первый, они дают переход в третий стол за 6000 Ну и здесь уже начинается воз, реферальное вознаграждение. За партнер первого уровня вы получаете тысячу. За второй уровень вы получаете 3000 И за третий уровень вы получаете 9 тысяч. Итак, 13 тысяч у вас идет только с одного стола. Вы представляете, 13 тысяч, не прилагая никаких больших усилий, вы уже заработали 13 тысяч. Итак, вы, о, вы перешли в третий стол, на третьем столе первый партнер и третий партнер, они дают вам переход туда. За 12 тысяч в четвертый стол. А со второго партнера у вас идет 1000 на вывод. Тысяча спонсору, тысяча вышестоящему спонсору, и за тысячи у вас идет активация или летит ваш реинвест, именно активация клона вот сюда, ваш второй э, стол. Это очень хорошо. Итак, реферальное вознаграждение по, э, э, в третьем столе. Вы точно так, как и втором столе, вы зарабатываете 13 тысяч. Итак, вы всего прошли, ребята, три стола, а у вас сколько? 26 тысяч на балансе для вывода. Великолепно. Итак, перешли вы в четвертый стол. Четвертый стол, это уже идет один смак. Первый и третий дают переходы, а, куда... Да, пятый стол за 24 тысячи. А вот когда второй партнер становится, вам 7 тысяч на баланс для вывода. 2 500 и по 2, и 2 500 получают вышестоящий спонсор и спонсор ваш. Итак, вы зарабатываете с этого четвертого стола 17, ой, 37 тысячи. 7 тысяч идет с первого уровня, 7500 идет со второго и с третьего 22500 рублей. Итак, 37 тысяч только с одного четвертого стола. Пятый стол у вас уже идет, активация это а, за 24 тысячи у вас. Итак, первый партнер приходит, становится а, сюда. И третий партнер приходит, это у вас накопительный идет. Активация за 50 тысяч шестого а, стола, конечного стола, Ваши именно зарплаты полностью, которые у вас здесь будет шикарная. А вот второй партнер, когда приходит, становится, у вас идет 10 тысяч на вывод. 3 по 3 тысячи получает спонсор и вышестоящий спонсор. 2 тысячи идет в накопление. Добавляются к первому и третьему партнерам. А вот за 6 тысяч идет что? Реинвест куда? Вот сюда, в этот стол. Вы можете брони выставлять под своих партнеров. Помогать своим партнерам. Итак, с этого стола вы с первого уровня заработали 46 тысяч на баланс для вывода. Только с этого одного стола. Перешли вы в шестой стол. Это полностью все 150 тысяч с этого стола идут только на вывод. Первый пришел 50 на вывод. Второй пришел 50 на вывод. Третий пришел 50 на вывод. Вот, пожалуйста, за один круг, ребята, вы сделали с малым количеством партнеров 259 тысяч. Расчет здесь сделан, ребята, 3 на 3, это только что если вы пойдете 3 на 3, вы представляете, ну у вас же не будет ни 3 партнера, а у вас их будет 33, и вы представляете, сколько вы заработаете. Я обещаю вам, что вы здесь станете миллионером, если вы будете усиленно работать, не бегать по проектам, не искать живых очередей, а именно развивать свою первую линию, помогать второй и третьей линии. Да вы здесь озолотитесь. Согласитесь со мной, маркетинг уникальный. Всех жду в своей команде. Добро пожаловать в идеальный маркетинг. С вами была Ольга Арзуманян. Всем пока-пока. Не профукайте старт. Старт завтра в 18.00 по Москве.